Друзья, всем привет. Спасибо, что нашли время заглянуть на наш канал. Перед началом просмотра видео не забудьте поставить лайк и подписаться. Всем приятного просмотра. Актриса Анджелина Джоли снялась топ для обложки сдвоенного номера американской версии журнала Harper's Bazaar. Автором фотосессии стал норвежский фотограф Сюльви Сумтсен. Макет обложки выпуска за декабрь-январь опубликовали в инстаграм-аккаунте журнала. Подписчики выбор героини для новогодней обложки оценили. Многие отметили, что актриса прекрасно выглядит. Эта женщина эпохи Возрождения продолжает пленять нас всех, — написал один из них. А некоторые поклонники расстроились, что фигуру Джали скрывает ткань.